Значит, слышал от некоторых персонажей, я думал, что же это такое за термин. Оказывается, вот какая хрень существует. Ну, сейчас коротенькую такую, эту самую, текст такой, да. Вот, допустим, почитайте, я сейчас озвучу и начну э, разжевывать, чтобы это было понятно, да. Кто такие эти цепсошники, да, когда появились, кто их создал. Цепсо расшифровывается как Центр информационно-психологических операций создан в 2004 году. Вспоминаем, вот я говорил об этом, да, что первая попытка и, и перехвата управления и развязывание войны, она была в 2004-2005. Это первый раз, когда предал, э, ну тогда уже выбранный президент Янукович, вот он тогда предал, сдался и передал бразды правления вот этой... Э, э, Дьявольская эта рожа, роже, это точно. Вот сатанинская эта, да, усыпанная этими какими-то паразитами, абсолютно такая эта самая, да, адская хлебала Даже это просто как язва. Одна да, даже ему рожу не могли под это самое сделать такую человеческую, да. Это опять же, на что идут эти твари, чтобы урвать эту власть. он так красавец был, симпатичный, очень, ну смазливое лицо у этого, бля, забыл, Юща, Ющенко этого. И как, на шо он пошел, чтобы приобрести э, власть? Чтобы власть, получить, власть да. чтоб крови попить, да? Вот, вот эта сущность, которая в нем, ну, или с рождения судила, сидела, или подселилась в него, вот эта демонюга кровавая, да? Вот Так вот, значит... Это якобы, что войны не было, якобы ничего не было. Это для тех, которые там, допустим, специальная операция проходит на территории Украинской ССР, бывшей, да? Но те, которые возмущаются, да, ну, как обычно, хохлы, да, а нас за что? Вот за вот это все это дело, да, понимаете? Якобы ничего не было, а центр этот был создан. Создан так в 2004 году представителями сил Украины, направлены на разжигание ненависти ко всему русскому. Вот поймите, не просто там к России, да, к Кремлю, ко всему русскому... Тут эти маленькими козявками, теперь кажется, Лахта-центр, там еще Ольгина вот эти какие-то mm -hmm. эти самые, которые вот-вот вот недавно когда-то ну, фермы-тролли, якобы там в противовес что-то там создавали. Вот оно когда еще было, понимаете? А это же еще, ну как, о войне никакой не было. Никто не мог помыслить, что когда-то между РСФСР и Украинской ССР возникнет какая-то война настоящая с Бадабумом, пивпав. паф и все такое прочее. Авиация, системы залпового огня. Э, по мирным э, городам и весям. Да? Вот, понимаете? Никто даже не мог тогда подумать. А эти твари уже это готовили. Готовили, готовили и вбивали. <на -э, напихивали вот этими сотрудниками всевозможными. Поэтому я призывал и продолжаю призывать. Вот этих всех пиздоболов вот, и пиздоболок. Вот, которые блохеры и блохерши. Которые занимаются на самом деле антирусской деятельностью. Просматривая ролики и прочую мототень вражескую. И впихивая вот это все в сознание своих подписчиков-подписчиц. Пугая их. Вот, Распадая вот этой хренью, которая бушки... на, самом деле, на самом деле делается вот этими врагами. Врагами всего русского. Вот поймите. И не надо это все это транслировать. Ну, наверное, многие знают о каких этих блогерах, о многих блогерах и блогершах я говорю. И э, у меня призыв ко всем подписчикам, подписчицам, друзьям, соратникам, те, которые случайно зашли. Вдумайтесь, о чем, какие вы этот самый трандеж, какой ведете в социальных сетях. О чем вы говорите там на кухне у себя. Поймите, враг не дремлет, и он никогда не дремал это вот наконец мы нашли вот эту вот хренотень да, которая вот официально вот эти данные в 2004 году вы тогда думали о чем-то таком похожем нет. А эти твари уже вам готовили? Это же действительно кажется смешным. Ну что там, этот план Далиса или, Далеса, или mm -hmm. кого там в 50-х или после войны? Ну это когда-то было. Ой, это да все уже мир фестиваль, все это самое замерили, все нормально. Глобализация там, то все. Никто там никого не это самое. Вот. А этот э, упырь, упырь, о, действительно классное слово какое, пришел и тут же в этом году посмертно Бандерия этот самый присвоит, героя Украины. Начались эти такие еще маленькие, смешные, фекальные шествия вот эти вот с, с этими самыми с фактами. Хорошее действие, на самом деле. Огонь, все, это все замечательно. Но на какую оно на, направлено воздействие, на какое, на молодежь и против кого. опять же вот. И все, на постепенно, постепенно, и так вот и до вот Подготовки вот этих будущих потом азовцев и все прочих вот этих хуевцев, да? Понимаете, все это было целенаправленно на правительственном уровне, подкармливалось это вот этим бюджетом неограниченным, да, вот, которые печатали там за лужей, за этой атлантической бумажкой эти зеленые, да, вот, Соросы, Хуеросы и прочие эти самые, коло-мойские, да, вот. Так, ну давайте чуть повеселее вот это вот, значит. Поэтому, опять же, не будьте вы наивными э, да. детьми. Вы вышли на эту сцену по-настоящему жить. Вот. Вам объявлена асса. Вот. И она никогда... Не вот эта асса, тра-та-та, -та -та -та, та та та Мы это тоже покажем, Слушай, кстати, да, как это покажем, должно да. на самом деле. Понимаете? Хватит быть и дебилками и идиотами. Немного надо в память, чтобы у вас э, ну, Поймите, вам объявлена война. Верите в это или не верите, да. Вот. Но дело в том, что вы или на этой сцене переможете, или вас унесут, так сказать, ногами вперед. Поэтому давайте вот просыпайтесь. Хватит уже этот самый докорчите себя то котенка гав, то еще какую-то хренотень. Начните вы по-настоящему жить. Это вот на самом низовом уровне. Это ко всем уже обращаюсь, Те, которые ну хоть шкуру свою ну хотя бы ценят. Детей там своих. Вспоминать память свою, блин, ну как, укрепить, что она не пятидневная должна быть. Вот, потому что, ой, э, СВО, когда же это закончится? И закончится, и что? Вернемся взад-назад, как было э, в 2020 году, да, с вот этими наморниками, Или еще чуть-чуть подальше вернемся, в 14-е, да. Вот, или в какой? Как, что как, значит, когда это закончится? И что? И будет как раньше? А когда с, не по, с непомерными этими налогами, ЖКХ это по-прежнему, коллекторы, приставы, вот эта вся херня, к этому вернемся? Или к чему? Или может быть все-таки, чтобы это э, закончилось как можно позитивнее, здравее, во здраву новой державы народной, народовла с народовластием. Может быть к этому мы все-таки как-то придем, наконец-то? Восемь с половиной лет ни Украина, ни Украина не понимали, да, что Донбасс обстреливается. Небольшая Россия не понимали, да, что восемь с половиной лет, блин. Наконец-то, когда Кремль сказал в очередной раз, да, вспомнили, вот, что, а, объявляем троллевали, надо а, а, Донбассщину и Луганщину освободить от этих вот на, на, нацистов, да. Вот, наконец-то зашевелились, да, объявили частичную мобилизацию, опять обосрались. Да ну, блин, вы проявите хоть какое-то человеческое достоинство, да. Вы на самом деле на сцене находитесь, души ваши бессмертны, вот. Но ценить эти тела нужно э, чрезвычайно, потому что это храм души. Уйдете вы туда, воплощение, вы будете там стоять, как вот этот биоробот отключенный, все будете понимать, <как> все будете осознавать, все, но ничего не сможете сделать. Не, можете, не сможете И, делать. Э, не, э, э, я не могу вам сказать, попадете вы еще в воплощение или нет. А если попадете, может, вы воплотитесь в качестве какой-нибудь, как этот, вот этот югославский блогер, который, ну, как раньше говорили, самовар после той Великой войны, без рук, без ног. Что вы сможете сотворить в этом мире? А многие соглашаются на все, что угодно. Вот. Посмотрите, как эти самые, да, сколько мы показываем, кошки там, собаки, птицы там всевозможные, разумные, проявляют качество человека совершенно. Вы хотите воплотиться в птичку какую-то? Вот, и как это, да, Высоцкого, да, и тысячу лет ба бабам пробыть, чтобы наконец-то ну, получить возможность еще раз занырнуть человеческое тело, и потом опять обосраться. Суровый Суворов, как собака с умными глазами, но сказать ничего не может. Да, да, поэтому вы задумайтесь, вот, ничего с вами не сделает. То, что вы видите, вам же в ведах написано. Смерть вокруг себя наблюдаете, для себя вы ее не найдете. Но не найдете вы, к вам не смеет никто прикоснуться если вы того не пожелаете. Поэтому вот, разберитесь с вот этим ощущением, понимаете, что э, хотите вы героических подвигов, совершайте этих подвиги, но только нельзя косячить. Косячить нельзя. Первый кон мироздания, не причиняя никому зла, ну коротко, да. Вот, давайте чуть повеселю, на самом деле, понимаете, ну там клоунада, понимаете, ну медвед, это клоунада, нам присоединился. привет, привет медведь. там клоунада, те, которые, ну враги наши, да, которые в телах там, страны какие-то, да, ну клоуны самые натуральные, зачитываю, британскому студенту Патрику Телвелу, который накануне был задержан за то, что забросал яйцами короля Великобритании Карла Третьего. Вот. Ему запретили приближаться к королю на 500 метров и носить яйца. Понимаете, ну это обхохочется, ну это клоунада. Это что получается? Это а, не студент, а студентка. Понимаете, ну яйца нельзя носить. ну Понимаете, ну клоунада. Яйцами забросал этого самого, так называемого там этого, Карла Третьего. Ну это ж блин, ну пипец какой-то. Ну кого можно бояться? Вот этой Мелкобритании. Вот этой жмеринке, которая там тоже за лужей какой-то находится. Да нету там у них ничего, да, ничего там нету. Это только телевизионная картинка. Ну хватит уже, блин, этот клоун, актер этот «Звездные войны» напугал этих кремлевских этих сторожилов, Да, и они обосрались, и союз в итоге развалился. Вот. Надо ну, хоть немного, Потому что нет. на выдаманные звездные войны они реальные попытались какие-то противодействия да. сделать. Ну, сейчас, и конечно, потратили на это огромное количество ресурсов державы. Сейчас, конечно, выясняется, что тогда сделанные ракеты, которыми сейчас вот начинают это калибровать очков, а, все, все равно на пользу пошли, да, ты имеешь Ну, да, я все равно, все равно на пользу, да. Ну, только это надо было тогда уже откалибровать Америку, чтобы она не гавкала, и Союз бы не разваливался, а калибровать надо было вовремя. Еще в 70-х, ну там, в 81-м году откалибровать конкретно, да, чтобы не залупались в 84-м на этом, да, на Олимпиаде и все такое прочее. Медведь все.